друзья всем привет всем привет сегодня мы заберем две машинки подобрали проверили и будем отправлять нашим подписчикам заодно и расскажем вам про них ну и как всегда после этого посмотрим на цены на авторынка зеленый угол Авторынок зеленый угол забираем замечательный автомобиль как все догадались, как все видели, это да, кейкар Honda NVGN, это один из самых популярных кейкаров. Это тот самый, как его можно назвать, да, биток битье. Чистый, светлый, аккуратный салон. Бонусом какие-то остались коврики, но это коврики не с этого автомобиля. То есть я так думаю, новый владелец их уберет отсюда. Ребят, внимание, пробег у автомобиля 35 тысяч. 35 тысяч километров это родной пробег на автомобиле. То есть ну кто немножко в курсе до да, автомобильной ситуации все прекрасно понимают то что такой автомобиль с таким пробегом 35 тысяч он будет стоить очень очень и еще раз очень дорого данный автомобиль а, у нас не было автоподбора не было поиска этого автомобиля нам наш подписчик просто скинул ссылочку мы поехали посмотрели полностью его проверили то есть мы ну, увидели то что он был поджатый в морду сразу хочу сказать ничего глобального там не было ему был сделан фото видео отчет сзади тоже кстати коврики все ему рассказали нашли его в дополнительной базе подушки кстати это самое наверное главное да то что подушки автомобиля они были целые то есть они были не взорваны если подушки взорваны были однозначно я думаю этот автомобиль бы не купили кстати, подписчику смотрели несколько автомобилей. Тоже N вагоны. Все они были, по-моему, второй этот автомобиль. Первый был со стрельнутыми подушками. Вот, давайте еще раз посмотрите на переднюю часть автомобиля, да, все целое. глобала не было никакого. Но вот в данный момент вы видите на своих экранах, да, что было было с автомобилем. То есть бампер, решетка верхняя планочка это все поменялось ну и поменялся еще вот этот вот радиатор ну и собственно сейчас это вот состояние да в котором в котором он сейчас еще раз повторяюсь ничего глобального то есть здесь даже э, крылья не сорваны капот не сорван ничего это не снималось поменялось вот это вот Ланочки поменялся радиатор, поменялся поменялся бампер. Все швы, герметик, все идет заводское, ланжированные. Идут целые, С правой стороны, с левой стороны. Тоже все идет целое. Тут, друзья, пробег, пробег на автомобиле. 35 тысяч километров. Камера заднего вида в автомобиле установлена. Камера заднего вида у нас работает. Друзья, ну, говорить что-то о там работе мотора да о работе подвески с пробегом 35 тысяч ну, не знаю мотор работает просто идеально подвеска работает реально просто просто идеально то есть я вот сейчас еду да ну, такое ощущение что ты едешь на новом автомобиле как японское качество но Говорит говорит само за себя. По подвесочке ни постороннего, ни шума, ни скрипа, а, ни стука. Я не знаю, там, как это еще назвать. Сейчас О -о печку надо отключить. Так, по проедем. Опа! Ямки у нас такие. Подвеска ведет себя идеально. То есть она отрабатывает так, как и должна отрабатывать у нас э, утром вечером уже холодно то есть по утрам одеваем куртки диван куртки днем солнце светит жара приходится приходится блин раздеваться вот такой вот замечательный автомобиль а, многие сейчас там будут писать вот купили битье подобрали битье. ребят ну, во первых мы не подбирали до да, машину мы ее просто проверили а во вторых а, на фотографиях это ну вот, честно слово это кажется то что она прям сильно так жарена влуплена по факту просто Тупо поменяли вот эту вот планочку, поменяли бампер. Все. Все остальное на автомобиле стоит родное. Кстати, ребята, стоит автомобиль 360 тысяч рублей. Едем в транспортную. У нас тут конструктор тянет конструктора. Так, сейчас надо куда-то прижаться вот так аккуратненько. Понимаю, автомобиль не на ходу. Забираем очередной автомобиль в центральную часть России. Это Nissan Leaf. В черном цвете. Без литья на летней резине. Небольшие нюансы по кузову присутствуют. Замена капота. Кстати, камера заднего вида установлена. Замена переднего левого крыла. Ничего глобального. Ничего глобального. Сейчас поедем в транспортную компанию. Ну, единственное, как бы такой не очень-не очень чистый. Салончик по поделениям по остатку здесь у нас Сейчас посмотрим. Да чую я, чувствую я, мы сейчас уедем. А, ситуация, значит, такая. Продавец не зарядил автомобиль. И у нас получается 0 километров. То есть он у нас еще заводится, да. Сколько он протянет, непонятно. Вкратце так, показал вам автомобиль надеялись хотели сейчас снять его Но давайте заглушим его вот заглушим поэтому я так понимаю сегодня в транспортную компанию мы на данном автомобиле не поедем расскажем про него чуть позже сейчас будем решать э, вопрос да вот с этим зарядку мы как бы с продавцом не договаривались договаривался обо всем сам покупатель для нас это была реально полная неожиданность поэтому продолжение будет так, друзья в общем батарейка села не только на, на Nissan лифт но еще и на телефоне а, значит продавец отказался да заряжать автомобиль автомобиль продавался стоял не на авторынке зеленый угол там бы такого наверное не было вот а, ну решили мы рискнуть поехать зарядить автомобиль у нас в городе три или четыре зарядки приехали на одну из них дотянули туда но к сожалению зарядка не работает нашли его два гиса да а, чем плохо, да, то что там не указаны телефоны То есть зарядка стоит на улице то есть нельзя позвонить, узнать работает она Или не работает Поехали на другую, на другую зарядку И по дороге Короче говоря, батарейка у нас села Окончательно Поэтому а, ну, все машины, да Практически все машины новые идут на вариаторе Соответственно на вариаторе, да Там зашкорку нельзя взять и тащить Поэтому взяли мы рабочий наш автомобиль на коробочке взяли трос взяли провода на всякий случай вот ну и сейчас сейчас подцепим и поедем я предварительно Серега где-то по дороге стал стоит на вариках я предварительно уже съездил на вторую вот эту зарядку посмотрел убедился то что то что зарядка действительно работает где-то вот он на баляево должен стоять сейчас мы его где-то здесь увидим мы ну потащим потащим Будем заряжать, выхода другого нет. А вон он, кстати, стоит. То есть эвакуатор вызывать, это, конечно, это конечно накладно. но хоть стоит, хоть пробочку не создает. Вот он, наш лифт. Ладно, сейчас подцепим. Значит, повторяю, да, то, что на телефон снимаем, качество звука не очень многие не знают многие лазят на но новые машины смотрят еще там крюк да за что цеплять ребят здесь стоит заглушечка вкручивается специальный круг который находится он грубо говоря там ремкоплект да, в багажнике лежит вот таким образом он вкручивается ну и, соответственно автомобиль. в старых автомобилях у нас есть так а где он тут а ну вот он в старых автомобилях крюк у нас предусмотрен то есть вкручивать туда ничего не нужно 2 часа два часа приехали собирать а, машину кстати зарядку нам переделали денег попросили немного, пару тысяч да и зарядилась у нас машина до 37 процентов 30... 37 километров 37 километров и 28 процентов это получается за полтора часа зарядилась вот на 37 километров 28 процентов это медленно зарядка была вот ладно сейчас попытаемся ну и сейчас уже наверное, завтра сейчас доедем до стоянки поставим ее на быструю зарядку чтобы наш подписчик да, уже спокойно автовоза снял свой автомобиль так мы ну в продолжение вчерашней темы да вот э, с нашим с нашим лифом вчера зарядили как вы помните до 37 пока ехали вчера домой по пробкам вот скушала немножко, то есть сейчас осталось у нас километража 28 километров. Ну понятно то, что это мало, да? Машина придет в другой город на автовозе, не ни зарядок ничего, подписчику нашему ехать непонятно сколько, поэтому поэтому еще раз едем на зарядку. Сейчас сделаем уже быструю зарядку под объем наверное, километров до 100. Вот и отгоним автомобиль в транспортную компанию. Так, друзья, пока сны в пробочке, да, на, на светофоре. Значит, у нас утро, время без 5 9 вот эти часы можете не смотреть они не настроены неправильно показывают сейчас скинули километраж скинули километраж только что вот загорелся зеленый поехали а, только что так осторожно нету трамвая нету было 28 километров да? А, проехали там 200 метров стало уже уже 27 километров а, скинули еще раз повторяю скинули trip а сейчас посмотрим сколько проедем по факту да и сколько у нас останется километража как бы у нас Утро, пробки мне дорога от дома до работы занимает ну, буквально на машине 5 минут сегодня я ехал целых 40 минут потому что там перекопали там перекопали там что-то делают монтируют короче говоря в реальном блин город город стоит практически весь колом пробки 9 бальные вот, ну, в основном это все стоит в центр нам сейчас не в центр а как вам сказать а немножко <смех> немножко в другую сторону поэтому пробки с той стороны откуда мы сейчас с вами едем можете вот наблюдать да то что все то что все стоит вот проехали 600 метров 600 метров уже 24 километра как бы ехал я там 50 километров да вот эти 600 метров ехали мы в гору километраж падает у нас на глазах он ну, видите уже уже 23 скорость 56 ладно едем да недолго пришлось радоваться встали мы в поробку все стоит кстати вот буквально через 50 метров это то место где где вчера мы заглохли не заглохли да где у нас села батарейка на этом автомобиле вот смотрите уже уже 21 километр остался в общем ребят я вам скажу так электричку я себе не куплю значит проехали ровно 4 километра 4 километра было 28 ладно там 27 ушло у нас 10 километров Ну, я не знаю это просто это, короче, просто жесть. Ладно, приехали на зарядку. На зарядку сейчас поставим. Поднабьем до соточки. И поедем в транспортную. Зарядка оказалась, это я со стороны просто не видел. Да, то, что она медленная. В общем, простояли, простояли полтора часа. Вот, 51 километр. Ну, времени больше нету. На этом все. Зарядка у нас закончена. Авторынок, зеленый угол, солнце светит холодно ветер toyota corolla филдер гибрид передний привод 685 тысяч рейлинги хорошая комплектация передний привод повторяю, многие просто просят говорит да какой автомобиль на данный момент продается передний привод привод либо 4 воды далее honda fit гибрид 4 воды 770 000 тысяч есть передний привод есть не гибрид 4 вода nissan x-trail 14 год 2 литра 4 воды мультируль подогрев сидений судя по надписи 1 миллион двести пятьдесят три тысячи рублей Кейкарчик honda салон трансформер салон трансформер цены цены цены 445 тысяч рублей toyota Probox. box сакси то же самое подъема 400 килограмм на штамповках на летней резине 15 год передний привод автомобиль цена к сожалению не указана лежит аукционный лист три с половиной балла 59 тысяч замена переднего левого крыла Toyota аква полноценный гибрид от тойоты Олинзованные фары гибрид полтора литра аукцион 4 балла цена друзья к сожалению тоже не написана да и сейчас посмотрим сколько стоит n вагом розовый цвет зимняя резина стоит многие удивляются почему зимняя резина стоит пишите в комментариях как вы думаете почему летом автомобили продаются на зимней резине так, цены тоже нету. автомобиль 4 ВД. DS 14 год, Highway Star. Тоже цены нету. Пойдемте искать, пойдемте искать цен ценники на автомобиле. Toyota Passa 14 год, мотор 1 литр. Передний привод, автомат, пробег 41 тысяча 395 тысяч рублей. Класик открытый, передний. Передние сиденья у нас идут диваном, есть где раздельные идут, есть на климат-контроле. Данный автомобиль идет на крутилочках, на включалках. Тут даже смотрите, кузов да промаркирован, то есть на стеклах выбит номер кузова автомобиля. Метелочки, автомобили все труд, натирают, полируют. Багажник, кстати, запаска. Фреза, 4 воды, рейлинги, задний дворник, метла, тоже зимняя резина. Родное субаровское литье, размер 205, 50 на 17 по бокам весы. бесключевой доступ в автомобиль. Тоже открыта машина. Кнопка старт-стоп. сиденье с кожаными вставками. Полный мультируль идет. Видите, машинка загорелась. Кстати, о, люк с люком автомобиль. Места довольно много в автомобиле. Так, далее у нас стоит Nissan. Ну в черном цвете уже идет рестайл. Рестайл 533 тысячи стоит автомобиль. Nissan X Trail 15 год, 4WD, 4 воды 1 миллион двести восемьдесят семь тысяч четыре с половиной балла. бару Форестер 2013 год белый перламутровый цвет автомобиль 4вд комплектация сск это очень хорошая комплектация литье на 18 1 миллион сто девяносто восемь тысяч тойyota видs 15 год мотор 1 литр четыреста семьдесят восемь тысяч еще один пасек 14 год тоже литровый они есть хановской комплектации где мотор 1 3. 4 воды 407 тысяч рублей машина закрыта nissan serena 12 год мотор 2 литра есть гибридной версии автомобиля но гибрид не полноценный есть передний привод есть 4 воды данный автомобиль передний привод передний привод 785 тысяч еще один ноут красный цвет на штамповках тоже рестайл мотор 12 пробег 31 тысяча, 4 bb 535 тысяч есть turbo есть нет турбо, есть на климат-контроле toyota port Порте 14 год полтора литра 4 в.д. естественно есть передний привод полтора литра еще раз повторяю на литье на зимний резине установлены туманки боковая дверь одна сдержная машина сел аккумулятор такой мини семейный неполноценный конечно минивен да но места очень много в автомобиле вариатор включалка печки Боковая дверь, еще раз повторяю сдвижная. Здесь образуется огромное пространство. Здесь имеется возможность пройти на второй ряд сидений. Место в автомобиле очень много. Дверь боковая вот это идет электро. 14-й год 595 тысяч. subaru Форестер, двухлитровый, все двушечные идут бензин автомат комплектация из break x break это одна из лучших комплектаций родное литье тоже на зимней резине что-то нас сегодня основная масса автомобилей все ребята идут на зимней резине закрытый доступ с рейлингами резина зимняя но смотрите она практически новая то есть она идет она идет с лемельками. Минивен, а, минивэн фрид есть free спайк, это фрид гибридная версия автомобиля на родном литье на летней резине обвес есть не гибридные версии есть автомобили 4 воды есть разные комплектации по салону вот это практически максимальная комплектация полный мультируль кожаный климат-контроль две электро двери отключения антибукса подогревы круиз контроль плюс гибрид подлокотники проход на второй ряд сидений то есть допустим чем так ну тут тоже аккумулятор сел да не можем открыть мы двери остальные чем отличается фрид от спайка допустим фриды да они идут там 7 8 местные а сзади вот стоят два капитанских кресла есть где сплошная сидушка ну и самое такое отличие это то что в спайке да в спайке можно сделать ровный пол сзади во фриде к сожалению ровный пол сделать не получится стоит автомобиль так давайте выйдем посмотрим стоит автомобиль 720 тысяч четырнадцатый год Да, написано это максимальная комплектация далее идет тоже полноценный гибрид от toyota это toyota prius альфа toyota prius альфа багажник такой здоровый у него на родном литье. Вот это вот идет литье, да, но поверх литья одевается колпаки. Не знаю, зачем это придумали, японцы. Это идет с завода. Хромированные ручки. Автомобиль с Глонасом. Давайте посмотрим, сколько стоит. 14 год год, 1.8. Они все моторы идут. 1.8, машины все идут, передние приводные. 878 тысяч. Естественно, электростеклоподъемники, управление зеркалами, регулировка центральный замок, кожаный руль, бардачок. Вот такой вот автомобильчик. Опционника не вижу. год 878 тысяч рядом toyota Pass, 16 год литровый мотор бензин автомат сиди есть воды есть передний привод аукцион три с половиной балла отсюда вижу туманку установлена пробег 58 тысяч по кузову целый автомобиль возможно подкрасик, возможно нет заднего левого крыла там нужно смотреть туманки летняя резина на штамповках тоже бесключевой доступ передние сиденья идут диваном Салон, конечно, изменился по сравнению со, со старым пасиком. Намного стал интереснее, симпатичнее, функциональнее. Ну и по объему тоже увеличился. Так, а вот кто-то меня просил узнать, как складываются сидушки в пасеке. Именно второй задний ряд. Буквально недавно это было. Сейчас посмотрим. Ребят, но ну здесь получается просто откидывается спинка. Раз, два, все. То есть ровного пола нету. Багажник, естественно, он увеличивается. И на место ставим все. Ова. Вот такая вот Toyota, Toyota паса За пасеком стоит Аква 15-й год, полтора литра, четыре с половиной балла, 645 тысяч. Кстати. Да, ну а как мы сейчас проверяли машина, машина соответствует аукционному листу. Пробег 84 тысячи, без крашеных элементов, но с небольшими косяками в плане мелкие сколов на бампере, притертость, все это указано в аукционнике. Как бы небольшие такие царапины по салону тоже, ну, они присутствуют. некоторые выбирают между honda fit гибрид и toyota aqua fit, он, знаете какой-то вот ну, так посимпатичнее посовременнее выглядит но он и подороже вонючку кто-то уже прилепился на кнопка старт туманочки становились здесь уже 15 год с комплектация 4 с половиной балла 645 тысяч рядом toyota corolla axio автомобиль 4 воды седан как видите летняя резина без литья открыто Давайте по стоимости сначала 15 год 4 воды 678 тысяч стоит машина понимаю здесь уже налепили для красоты пластик автоматический подъемник светлый салон здесь у нас два бардачка идет сонник какой-то лежит выцвел уже варик вариатор салон чисто ухоженный Смотрите, объем багажника. Серега, Саня, да? да? Здравствуйте, я ваш подписчик. Здрасте, здрасте. область. Что, Что скажете? Вот как раз, раз, как раз на камеру. Сегодня пока, ну я ваш подписчик уже больше года. Он тут решил сам посмотреть, а завтра наверняка буду вам звонить о помощи. Звоните? Как к хорошему моему этому. Ну, я всегда вам лайкую и все такое. Спасибо, и звоните, поможем так ребят вот встретили наших подписчиков обсудили попросили помощи завтра будем ходить выбирать им автомобиль так еще toyota corolla axio уже рестайл 675 тысяч рублей я так понимаю это это не гибрид это не гибрид понятно что это не гибрид ВД не ВД, не написано сейчас посмотрим снизу а вот видите 4 ВД. Да, автомобиль идет 4 4 ВД. А, вот уже Axio стоит гибридная версии 15 год полтора литра 725 тысяч тоже автомобиль уже идет рестайл Опа. далее стоит toyota isis автомобиль 2014 года мотор 18 есть двухлитровые агрегаты 4 в.д. цена цена к сожалению здесь не указана аукционный лист три с половиной балла 125 тысяч пробег на автомобиле вот стоят рабочие автомобили про боксы про боксы 15 год полтора литра все полтора литра идут ну, есть 1 и 3 а, так так так 527 тысяч рублей 527 тысяч рублей 131 тысяча пробег ладно синий цвет синий цвет тут не написано сзади лыбочки нет автомобиль 4 воды или нет грузоподъемность 400 килограмм автомобиль 4 ВД. 4 водыд 15 год полтора литра 618 тысяч вот черный стоит давайте посмотрим черный цвет полтора литра ты из комплектации ценника нету без цены нам мне интересен такой автомобиль стоит супер модная aqua в обвесе моделиста если я не ошибаюсь 640 нет 608 нет ребят я могу ошибаться сколько она стоит не помню я. еще стоит один филдер гибридная версия автомобиля с рейлингами задняя дверь идет пластмасса тоже а сколько стоит фильтр? подскажите пожалуйста 765 тысяч рублей джек комплектация товар в белом цвете на штамповках Лобовое родное полтора литра автомобиль шестнадцатый год открытый сзади лавочка такая идет можно так назвать камеры заднего вида нету кстати не проблема, это можно установить цена вопроса там полторы -две тысячи рублей и смотрите состояние салона да это идет как рабочий автомобиль вот пластмасса вот эта вот обшивка она не поцарапана там не дырява не пошарпана аккуратно японец ездил на автомобиль смотрите вот про бокс да вот соксид. автомобили одинаковые здесь неплохая комплектация два электро стеклоподъемника есть на крутилках аукцион лежит 4 балла кузов целый нет вру, замена задней двери двери багажника 560 тысяч жел комплектация вот он про бокс й год полтора литра 530 тысяч про оксид одинаковые он открывается? Да ладно, не стесняйтесь, вы давайте мне ключик я открою. Видите, все? Все то же самое. Почти он идет на веслах. Закрыли. DAIS RUX, комплектация Highway Star. А он открывается, бесключевой доступ. Смотрите, машина открылась, то есть зеркала сами, они разложились. Стоит автомобиль 435 тысяч. Переднее синий диваном, подлокотник, климат на камерах. Четыре камеры, пробег 102 тысячи, четыреста 435 тысяч. Боковые двери электро. Две работают. Сиденья у нас двигаются, тем самым увеличивая багажное отделение. Вот у нас стоит вид, серый цвет, литровый, 15 год. Сколько вид стоит? 485. пять тысяч. 4 балла. Сколько пробег? 82? от его, да, листик лежит. 4 балла восемьдесят86 тысяч пробег по кузову ну, покраска передней передней левой двери в принципе в принципе все автомобиль на вариаторе запаска нет идет ремкомплект насос жидкость. На сегодня все, всем пока. Все, всем пока.